Здравствуйте, мои дорогие друзья и лучшие в мире на свете зрители! Сегодня вы увидите продолжение обзора Блошиного рынка на Тишинке. Но для тех, кто с нами недавно, уточню более точное его название «Художественный проект Блошиный рынок». Поэтому не удивляйтесь, если увидите о, вполне музейные вещи. Когда-то на этом месте была обычная барахолка. И сегодня вас ждет сюрприз – Скоро, очень скоро вы увидите замечательный, старинный, российский и советский фарфор. И сможете по достоинству их оценить. Итак, вперед. Это в стиле 60-х, да? 70-х. О, а у вас и очки такие все. Можно теперь. И шляп с гуалию. Давно не снимала броши для вас. Это Америка, нет? Нет, и Франция, тут и Италия. А, здесь все есть. Да. У нас есть все как в Грецком. Ну да. Какие мусы интересные. А вот видели вы русское стекло 19 века? Зовут Болотина. Это была Цула. Смотрите, какая ваза. Из молочного стекла сиренью. А здесь даже птицы. Смотрите. А это все гарднеры. А вот и изумительный розовый кофейный сервис от Кузнецова. крытью плавно переходит от белоснежного до густо-розового на ручке. А на нем разбросаны букетики голубых васильков и белых ромашек. А вот глядя на его форму, я почему-то представила себе, как летний ветерок развивает легкое батистовое платье молоденькой девушки. Ну и по краю и чашечек, и блюдец, и кофейника, и молочника, и сахарницы отводка с золотом. Ну а чуть ниже представлен фарфор от гарнера. Мне кажется, вот эти розовые подсвечники очень подошли бы к этому розовому сервизу Кузнецова. Ну и, конечно, вы видите фарфор советских СССР, советских времен. Вот здесь еще посмотрите... Да. А вот, смотрите, стекло императорского фарфорного завода. А вот полочка с нашим любимым фарфором Дулёва 50-60-е годы. И посмотрите, перед вами раритетные чайные пары Дулева Шиповник. На темно-зеленом фоне цветы, расписанные золотом. И вот у них такая старинная, очень красивая форма чашки, а вот у рядом стоящая уже другая. Может, да? Тарелочки. и пе перед нами И опять возниксов. А вот смотрите, здесь даже надпись хлеб до да соль. Шрифт такой. А вот по-моему натальи подарили такое сувенирное это немцы да Примерно 40 сантиметров, да? 68 даже. Почему же прям необычно и красиво, да? Это вы для наших наверное, музыкантов. Поставите все. Что еще? джаз кто пот. Спасибо. А это у вас капа демонта, да, я видимо? Вот так они делают, все до мелких черт, до мелких морщинки на лбу. И все-все-все. Ну, конечно, у них стоимость соответствующая, потому что... Потому что вещи, конечно, посмотрите. Ну, все вот. Настолько точно, настолько мелкие детали хорошо поразутые. Потрясающе. Так, извините, а сколько ваш чайник стоит? Чайник стоит 4,5. Так, а где вас можно найти, если вот я решил? Только здесь. и а ну, Даже в флаконе вас не будет. Но ну, это не скоро, это перед весны. С другой стороны, деньги как накоплю, да? Очень красиво. А это не Бавария, случайно? Это я Польша. Двояна Польша? Да, Ну, слушайте, такая красота. И сколько вы понадобится? недорого. Смотрите, 2000 мы ну, с да? вот ну, какая красота. И здесь вот все есть. Долго много. И внутри пиццы очень приятно будет. Ой, рамочка чуть тоже. Так, давайте мы вас И посмотрите, что здесь есть давайте, давайте. Как в лавке А, в пещере в холодильник да? Все есть на любой вкус Ой, смотрите, как здорово Доска, Да? Поставите к ужину, какие блюда. потрясающие. Вот такой старичок под зонтиком. Да. Спасибо. Получилось. Как вы думаете, где в музеях особенно много людей? Там, где вас это атмосфера, в которой некогда жили их владельцы. С диванами того времени, картинами, столами, буфетами, коврами. То же самое происходит и со мной. Попадаем на такой степ на Тишинке, подолгу любуясь этой красотой, этой атмосферы. Ведь купить все красивые вещи невозможно. Да и зачем? А вот полюбоваться, проникнуться этой атмосферой. Я люблю. Видите, я вот в галерее живые вещи нахожусь. И здесь вещи где-то 17 века есть, да? да. И по, по, по 20... середину 20 века представлены. Да. Ну, вот эти замечательные люстры. А, и у вас все франции Ну, люстры это 20 век, да, вы сказали? Да, начало. начало. Да. А у нас есть такие замечательные парные консоли 18 вот века. Вот смотрите, да, консоли 18 техники века. Техники Здесь подробные лепнины, например, дворцовых интерьеров 18 века. Это парные вещи потрясающе есть также старинная живопись 19 века барометры а вот красивые блюда там совершенно блюда это не можешь рубеж 19 20 века ручная роспись, и очень тонкая вещь. тонкая тонкая да. красивая но оно и большое, Да. где-то 35 до 35 35 35 это вообще отдельная песня а вот э, очень интересно, у вас там ландыши, я вижу, тарелку. Это что? Да, ландыши сейчас я вам снимаю, скажу. Вот вам... а а да, немецкая тарелка, а Ёлика... А вот Шраме. одна вещь у вас все-таки немецкая, да. но ну, потому что да, есть, конечно, мы привозим предметы из Франции, Слушайте, но, но это тоже время вещи. есть в коллекции, да, а предметы английские. А какое время? Я не знаю. Это середина 20, -е. 20 -е. Ой. Ну, спасибо. Ну у вас и стулья такие красивые. Да, стулья в стиле нео-ренессанса, резьба потрясающий а тоже. Да. а бокалы красные французские бокалы хрусталь они как представлены в таком цвете есть набора 6 штук разноцветных. а вот этот красивый сервис Это себе сервис в 80-х 80 годах в бог а, это фаянс Велирой бог но вели он уже считается, он сейчас очень модный, дорогой, да. но все-таки он считается более такой простой, да? не для замков, Но он не такой. Раз, не. Он не, хорош тем, что его можно использовать каждый день. Каждый а, день, да. каждодневно. день можно. Да. Посуду, а, посуду мою, в О, вот это тоже и очень ценно для нашего времени. Чи тоже разогревать, да, потом классный. он тактильно, очень приятный, очень легкий ну да, он, да. он нарядный, он не зря считается дорогим, потому что да, да, могу, все, есть 83. за что. А вот так красиво да. Это, 80, это, это 19 -19. пенгерская школа живописи второй половины девятнадцатого века. Ну, просто дворцовые Да, да. Вещь. Пойду поближе. Спасибо, Спасибо вам большое. большое. Спасибо. А вот Спасибо. это вот красота. Это, это что украшение такое? для камина. Каганы, бронзовые 19 века. Такие гротескные. Вести неоготики. В то же время сироазми ну, очень необычные вещи. Да, и, я ну, смотрю. дракон это. Да, да дракона. Да. Да. Спасибо. А вот в эти чудесные куклы... С фарфоровым личиком. Я думаю, играли дети какой-нибудь французской аристократки. Посмотрите, какая замечательная сохранность. Мое внимание привлекла эта настольная лампа. меня. Мне эта лампа покорила. Потрясающе. Здесь еще одна. И вот посмотрите. Ой, ой какая старина, какая прелесть. Это уже нечто. Посмотрите. Какая красота. Как арпа. Просто сказка. Сказка, сказка. Вот повесит такую. В помню. этот самый момент, когда мы восхищаемся чудесным барометром, мы с вами и попрощаемся. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо, что были со мной. Спасибо за лайки и комментарии. Удачи и всех благ. Обнимаю, мои дорогие. До новых встречи. Кстати, сегодня я иду на блошиный рынок в Музей Москвы.